Так. начинаем трансляцию, чуть-чуть ждем. Вот. Приветствую всех, кто смотрит, кто добирается, кто посмотрит, это в записи. А у нас с вами приближается день летнего... А, сегодня у нас число 14, да, 15? Какое вообще? 15, 15 сентября приближается день осеннего равноденствия, врата слави, и а, очень в этот раз, ну, каждое лето, да, в сентябре это, этот поток открывается, и каждый раз он проходит, но в этот раз как-то прям вообще все события вот этого лета, да, високосного, все, что происходит, настолько огромное значение имеет. Ну вот у нас в команде есть профессиональный астролог, который уже, ну, давно и много анализирует вообще не только там личные расклады, но и глобальные. Она говорит, что... Ну, то есть у нас были там э, летом, летнее солнцестояние, это были врата, которые открываются один раз в 30 лет. Мы такие «О, 30 лет! Где мы будем через 30 лет?» А сейчас, оказывается, поток, который раз в 400 лет. Я сейчас, пока народ собирается, расскажу удивительную совершенно историю, потому что а, мы тут попали на концерт, который был посвящен 400-летию а, со дня рождения протопопа вакуума Возможно, вы про него редко или мало слышали, потому что а, это было во времена а, Никонянского раскола. Никон стал а, главным, там, патриархом, да, и он собрал вот этот... Никейский собор, на котором были изменены правила веры, да, основы веры, молитвы были изменены. И так называемая была церковная реформа, что привело к гигантскому расколу. Да, и Это, собственно говоря, разделилось на Русскую православную церковь ортодоксальную и староверов. Староверы были гонимы староверческие общины сейчас есть во многих странах мира вот на этом концерте была община выступала община из, из румынии вот а, но удив... и а, мы видели патриарха староверов вот, а, я ничего не буду говорить вам свои впечатления просто найдите в интернете посмотрите как он выглядит какое ощущение от него идет я думаю что много чего будет понятно а, да, так вот, не столетие, не летие, не летие. он был великомученик, да, погиб за веру, а, и только четырехсотлетие с одобрения, в частности, там Владимира Владимировича Путина, мэрия Москвы выделили деньги, правительство выделило деньги на празднование, на, на концерт, и было у них... У них знаковое пение, принцип немножко записи текста и акцентов. Ну, есть нюансы, я не, я не профессиональный музыкант, чтобы сказать разницу, да? но у них совершенно по-другому записывается нотный стан, по-другому музыка записывается. И вот эти вот объемные сложные распевы, перепевы, перетекание звука, вот, что выглядит и чувствуется как очень мистериальное чистится поля. Но, собственно говоря, вот мы с вами и переходим полям. Значит, скоро у нас э -э -э осеннее равноденствие, врата слави. А, еще раз, да, там э -э с Сатурн, вы можете написать в Инстаграм, и если там у нас должен быть материал, если чего-то не хватает, то допишем эту информацию, да, раз в 400 лет, оказывается, те врата, которые у нас конкретно сейчас будут. Поэтому вообще все лето очень судьбоносное. Помните, мы говорили, что это лето гармонии, равновесия, хотя вроде бы выглядит все совершенно в другую сторону, да, как бы многие говорят, что там тяжелый, трэшовый, скорее бы закончился, вот. Ну, а, большие перемены, вопрос, куда эти перемены приведут, это зависит от каждого, от каждого из нас. И от вас лично это тоже зависит. Каждый выбор, каждое желание, каждое чувство, во что вы вкладываете энергию. Поэтому приглашаю вас провести, пройти, прожить, поток а, осеннего равноденствия 22 сентября он конкретно да а, выберите счастье выберите мир выберите добро ну выберите то что важно вашей душе семья дружба дети любовь спокойствие уважение мир это важно это важно каждый человек а, каждая душа а, так или иначе самый ну как бы ну, есть, есть те, кто будут делать выбор в одну сторону, делать в другую сторону, но очень много неопределившихся. Вот эти неопределившиеся, они как э, такая, ну, э, аморфная масса условно, да, которая, скорее всего, пойдет за большинством. Вот, поэтому, ну, э, сила намерения, внутренняя сила намерения, если вы это делаете осознанно и вкладываете в, здо в здоровье, в счастье, в добро, то... Ну, в общем, наши шансы повышаются, что это лето все-таки станет летом гармонизации и приведет к ну, какому-то к расцвету, к чему-то такому, чего раньше мы с вами, может быть, даже еще не видели, не чувствовали. Вот, переходим к телам. Вот сегодня у меня есть картинка тут нарисована, Сейчас я ее попробую вам показать. Вот, как это, не ругайте, пианиста играет как может. Вот такая картинка. Вот, быстренько пройдемся, да, мы каждый раз с вами это делаем. Сегодня у нас с вами э, шестое тело, будхическое или будхиальное. Вот, ну, собственно говоря, по названию можно понять, что это про, про Будду, да. Будда, с чем у нас ассоциируется? У нас ассоциируется, э, ну, вот у меня самые такие первые, знаете, как вот русские, там, водка, балалайка, медведи, да, там, Будда, просветление. Да, при просветления тут наш товарищ вот бурно отреагировал просветление ясность остановка сознания чистота ясность сознания медитация да? вот наверное самые первые самые такие близкие ассоциации с буддой вот так ну вот еще сразу по рисунку да то что мы с вами проходили тело оно живет ну три измерения пространственное одновременное а эфирное тело вот оно такое вот нарисовано вокруг близко достаточно, это, собственно говоря, относится ну, практически туда же, да, то есть как бы физическое тело строится из эфирного тела, там всякие у нас там желания, там чувственность, эти все вещи здесь живут, да, третье тело астральное, и мы уже говорили, что здесь, да, увеличивается мерность, чем, чем дальше мы идем с вами по оболочкам, тем больше увеличивается мерность пространств, которые, ну, как бы, да, вот, и, и у Будды тоже есть некая своя реальность, то есть мир просветления, он, ну, скажем так, имеет свою специфику. И, собственно говоря, да, очень, ну, еще это, это, еще это у нас третье ментальное тело, да, как бы мы вернемся до астрал, это у нас уже сновидение, это там наши желания, это эмоции, это такое достаточно, в общем, густо разными штуками реальности мир, да, то есть уже выход через это тело, через нашу оболочку, выход в этот мир есть, ментальное тело, это, собственно говоря, вот такой наш, ну, самый понятный, известный разум, такой событийный, конкретный, там всякие логические построения, вот все, что сейчас очень широко распространено, это ментальное тело, Кузуальное тело у нас с вами было в прошлый раз, оно же второе, ментальное, да, и это тело, которое у нас отвечает э, за, э, боже мой, да, кармическое, кармическое тело, э, и э, это вот эти причинно-следственные связи, по-другому еще называется тело причины, вот, и мы с вами в прошлый раз выходили в состояние причины, в состоянии причины выбирали, Собственно говоря, кто мы есть, что мы хотим, куда мы идем, там, как мы себя чувствуем и так далее. Да, и чистили это тело. Каждое тело а, по-разному ощущается, по-разному чистится. И сегодня у нас с вами а, будхиальное или будхическое тело. А, тело интуитивное. А, тело, как бы, ну, ну, высшее, высшее сознание, да, высший разум. То есть вот я здесь галочкой выделила, с 1 по 4 тела считаются как бы это низшее я, ну, вот есть такая какая это называется, деление, да, и вот это как бы высшее я. Но здесь еще есть очень интересные вещи, но я к ним вернусь, когда мы с вами все оболочки пройдем. Вообще вот как бы, а как все это устроено, а зачем нам вообще об этом знать, а как этим вообще пользоваться конкретно всем, да, потому что пока мы с вами вот идем, осваиваем оболочку за оболочкой. А, и сегодня наша задача войти, просмотреть, прочувствовать а, будхиальную или третью ментальную оболочку, да, еще раз. Это высшее я, это озарение, это прозрение, это просветление, интуиция. Интуиция – это уже, в общем, это такой сплав, да, то есть когда а, чувствование и, а, и, и разума, да, то есть как бы, ну, в общем, высший разум, фактически, да, там наше, наше более полноценное, объемное, чувственное а, а, восприятие. Вот, так, надписи зеркально не читаются, на YouTube не зеркально. Так, ну вот я не знаю, честно говоря, что с этим делать. А, да, вот, ну, теперь переключиться на YouTube, что я могу сказать. А, да, вот, ну, у меня тут запись, сейчас я вернусь. Значит, вот здесь я прописала до седьмого, потому что восьмое, 9. давайте мы там классику жанра, которая, собственно говоря, чаще всего встречается, мы сегодня, в следующий раз мы до нее дойдем. Видите, у нас следующее атмоническое тело, да, или тело там духовное, но правда его больше называют души. Вот, вот и когда мы туда доберемся, дальше будем следующие оболочки просматривать с вами поэтапно, по, по пошагово. Ну, можно обратить внимание на интересное, как это все называется. И с точки зрения того, что увеличивается измерение, да, здесь как бы обычное измерение. Дальше астрал добавляется измерение, да, как бы пятое. Менталка добавляется измерением, можно предположить, что весь ментал с 4 по 6, это, собственно говоря, да, просто разные слои одного и того же измерения, той же самой мерности. И дальше мы пошли на повышение, вот оно отманическое. это уже как бы идут э, другие миры, доступ к э, определенным другим возможностям, взаимодействие с другими силами, Вот и э, мы с вами пойдем дальше. Вот, ну, если так вернуться, да, собственно говоря, то, что мы уже сказали, э, я думаю, что вот у вас, чтобы эта ну, ассоциация произошла, то есть вот у нас по цифрам это шестая оболочка, да, а если говорить по названию, будхическое, будхиальное, то есть Будда, просветление, просветление интуиция, э, сверхчувствование, э, прозрение, э, предвидение, э, вот, вот эти вот вещи, да, у, у нас открываются э, через в этом теле, в этом теле. Вот, как человек, который много лет занимается интуицией, развитием интуиции, тренировкой развития интуиции, что я хочу сказать, дорогие мои, что существует много мифов и легенд, связанных с этой темой. Вот. И, э, ну, самое простое, говорят, ребят, ну в общем, в принципе, это несложно да, давайте э, будем тренировать, это открывает новые возможности, да, потом вы будете заранее видеть что делать, что не делать, куда идти, куда не идти, где опасно, где наоборот хорошо. То есть на первый взгляд это все выглядит совершенно прекрасным вариантом, таким вот, да, замечательным, желаемым. Как бы вот такое, помните, как хочу, мышей ловлю, хочу, гуляю по роялю. Да, так все и есть. Есть другие люди, которые говорят, зачем это все нужно, вот есть судьба, вот как бы, ну, вот жизнь вот дается, принимаем, проживаем, зачем что-то знать, как это на самом деле устроено, не устроено. Другая концепция. Вот давайте, раз уж мы посвящаем сегодня время и внимание этой теме, давайте сделаем очень простой эксперимент. Вот он такой стародавний для меня, в общем, и а, есть огромный большой блок по а, разным практикам, школам, развития видения, сверхчувствования, интуиции, взять только одну школу экстрасенсов, там, наверное, каждый второй а, выпускник там какую-то свою школу открывает, вот. А, самое основное... А, сейчас переходим к практике, да, вот эта практика, она такая очень простая, но дает понять, определиться внутренне, надо вам это или не надо, вот, очень просто, вот представьте себе, что вы пошли погулять в лес, вот у меня тут лес рядом, да, периодически ходим гулять, и там, ну, птички поют, солнышко светит, травка зеленеет, воздух там вкусный, там, да, там, Душе приятно, телу хорошо, все чудесно. А вот идете, вы гуляете по лесу, ваши ощущения. Можете вот закрыть глаза, представить, что вы где-нибудь по лесу гуляете, солнце светит, что вы чувствуете, что будет чувствовать тело? Ну, я скажу, можете написать, я скажу, что я чувствую, да, в такой момент, ну, такое наполнение, какое-то взаимодействие. Прям, вот как говорят, там душа разворачивается, вот это какое-то от всего сочетания воздуха, света, жизни вокруг, чувствование этой природы, вот этой живой, такой, не знаю, священный, благодатный, как говорят, что-то разворачивается в душе. Вот. И... А теперь вот представили, прочувствовали, да, какие-то, получили ответ, результаты, какой у вас отклик в теле идет на этот образ. А теперь представьте, что вы в этот желез пошли только ночью. Ночью фонарика не взяли, ничего не взяли, идете. Зачем-то вам там надо. Луна в, в новолунии, луны нет. Темно. Что-то видно, что-то не видно. Больше не видно. Вот вы, как, как вы почувствуете, как вы идете, что вы ощущаете, какие эмоции, какие желания у вас в душе проявляются. Где-то что-то стукнуло, скрипнуло. Да, вот пишут благодать, радость, соединение, счастье, гармония, радость, умиротворение. Это было, когда солнечным днем вы гуляли по лесу. Да, теперь вот этот желез, напишите тоже, пожалуйста, ночью, да? Вот почувствуйте, что происходит в теле от этого образа. Темно, непонятно. Где-то что-то скрипнуло, где-то что-то стукнуло, где-то что-то шорхнуло, на какую-то веточку, на пенек спотыкнулись обо что-то непонятно, да, начали идти на ощупь по этому темноте. Что происходит? Появилось ли желание взять палку? Появилось желание убежать обратно? Что, что происходит? Какие ощущения? Эмоциональный фон напишите. Ну, опять же, да, пока вот, да, тоже хорошо, но иногда бывает стрёмно. Но это такой нейтральный вариант, а если это вот пройти дальше в этой медитации, да, то обычно все таки если представить, что что-то неизвестное, непредвиденное происходит, то есть разница, когда вот днем при свете дня там, да, где-то что-то там вдалеке столкнуло, э шорхнуло, да, и, и когда в, ну, то же самое ночью, то же самое ночью, разжечь костер появилось желание, то есть какой-то защиты, э да, ну, кругозор, все, в любом случае кругозор сужается, да, у вас может чувство развернуться, безусловно, если вы этим пользуетесь, вот, но с точки зрения обычных наших э, инструментов, которые у нас есть, да, как бы, вот ощущение, не, желание какой-то, не знаю, то ли ружья, палки, фонарика, костра, ну, вот, да, неуверенность, э, ну, то есть, вот такие вещи, э, муж в лесу ночью в своей стихии говорит, да, ну, этот опять про состояние, конечно, и про то, насколько, ну, хорошо, ну, вот даже, я не знаю, там пойти, найти сухую э березку, сухое дерево, разжечь костер, когда легче днем или ночью, а шир ширина обзора, когда вы видите вперед, когда вы понимаете, что там, что там, что там, что там. вот уровень комфорта, дорогие мои, все равно там, да, ну, как бы вы можете любить ночь, ради бога, вот, но если вот в реальности пойти, особенно в незнакомый лес, который для вас неизвестен, и условия, что у вас ничего с собой лишнего нет, вы просто идете гуляете, ну какие-то некомфортных вероятность психологически некомфортных ситуаций все равно больше, ну, согласитесь. Вот, это о чем? о том, что э, объем нашего видения, чувствования, да, потом я подозреваю, что смотрят меня люди, у которых чувство недостаточно прокачаны, и вы немножко подзабыли, наверное, обычную реакцию людей в лесу. Я ее видела много, и не только в лесу, и средь бела дня бывает либо какое-то неизвестное, что-то неизвестное, непонятное, что-то, э, как это сказать, не, э, не, не, не, не ну, вот как, как реагировать, что с этим делать, да, этого все равно ночью, скорее всего, будет больше. Если, конечно, нет специальной тренировки, там, каких-то вложений в эту сторону. У, у, у большинства людей все-таки это так. Вот, поэтому это, что такое там, о чем была эта история? Это была история о том, а, когда мы пользуемся то, нашим сверх, сверхчувственным восприятием, да, там, нашим, а, либо мы этим не пользуемся. Обратите внимание, что это у нас третий уровень ментала, то есть высший разум. Высший разум, он поточен, о, он э, интуитивен, чувственен. Э, и э, обратите внимание, какая интересная сейчас вот прямо штука, о чем мы говорим, о том, что то, что считается разумностью в современном мире, это не более чем нижний ментал, то есть наше четвертое тело, четвертая оболочка. Мы же сегодня с вами говорим о шестой оболочке, о высшем ментальном теле. Это разум, это все то, что, чем так гордятся и да, ценят мужчины, и вообще ценится в современном мире разумность, умение там структурированно мыслить, логически там все это оформлять. Так, дорогие мои, это только четвертый уровень. Представляете, до какого ну, ограниченного состояния нас пытаются свести, сузить через такие ну, как бы общепринятые что ли представления. На самом деле, когда вы выходите в чувствование, вы просто выходите на состояние высшего я, вы пользуетесь гораздо более большим ресурсом, возможностей у вас гораздо больше, чем на четвертом поле. Но четвертое поле, оно ближе, оно плотнее, это дальше. И если нету спиднавыка, не развито это поле, если вы сказали так, все, что нельзя попробовать там на зуб, пощупать и так далее, там, да, все, что я не знаю. Значит, этого не существует. Существует только то, что я лично там проверил. А это тоже очень сильно сужает, и в том числе количество, как бы качество энергетики, качество полей. А, поэтому мы сегодня с вами занимаемся по сути дела, нашим высшим разумом, нашей разумностью, которая дает уже возможность не только чувствовать а, и как бы быть адекватным на уровне какого-то вот социума, да, но еще и на уровне а, себя, как Бога-человека, как с высших энергий. Вот. И, а, на это, и при условии, что это тело прокачано, наполнено, что оно не зашлаковано, легко приходят ответы, что делать, что не делать, куда идти. Еще раз, картинка лес днем, лес ночью. Да, вот неизвестный лес днем, неизвестный лес ночью. Ситуация, когда вы можете посмотреть ее развитие в разные стороны, почувствовать, где вам лучше, где, где вас прет, где вроде бы все нормально, но почему-то там бывают такие случаи, когда ко мне барышня обращаются, например, о там вот я вот встретила там парня, там вот вроде бы все там, а, вроде бы все хорошо, что-то как бы, я говорю, ну давай просмотрим, но вот просматривает там, да, Говорит, вроде все хорошо, вот семья, быт, деньги, там, достаток, уважение, ну, говорит, тоска, ну, прям просто, говорит, тоска, я говорю, а есть какие-то варианты, чтобы вот выйти за него замуж, но без тоски, она говорит, ну, нету, вот, да, вроде бы, если не брать вот это ощущение, а что будет? А дальше если допустим ну, можно там с бизнесом с человеком там способом зарабатывания денег там, ну и так далее это же там например надо найти работу на какое собеседование идти там надо выбрать знаю, там, водителя какую-то службу такси чтобы довезли хорошо да в какое то есть наша жизнь состоит из выборов каждый выбор делает поворот нашей жизни в ту или иную сторону Больших и маленьких выборов не бывает, абсолютно все выборы а, меняют жизнь человека, это вот базовые принципы, да? соответственно, а, вот сегодняшнее тело, да, будхиальное тело, вот. я не знаю, надо ли нам уподобляться будет, да, да, выходить на просветление, но дело полезное, то есть мы с вами, по крайней мере, можем сегодня в эту сторону вложиться. Вот. А что это дает? Спокой. То есть, понимаете, про прочищение вот этого поля, оно вычищает чувствование, понимание, ну, как бы благоприятств, благоприятное такое движение жизни да, становится. То есть, если этот навык наработан, вы незаметно для себя будете делать эффективные, оптимальные выборы не тратя на это вот там-там, туда-туда, еще как-то. Вот, вот как бы это, это нижний ментал, это нижний ментал. Посчитать все варианты, просчитать все варианты, все их разложить – это четвертая оболочка. А на шестой оболочке это не надо делать вообще. Это огромная экономия времени и сил. Вы просто запрашиваете, спрашиваете себя, где оптимальный проход, где, где вот решение, которое для вас служит, ну, откроет максимально благоприятную развертку, и дальше вы просто это делаете. Красота! Красота! Но, дорогие мои, это и несет за собой определенную ответственность. Кому больше донос, того больше спросится. Это добавляет, потому что дальше следующие тела подключаются, да? дальше атмическое, атмическое атман, что это, это там, это дух, это там высшее я, это суть, это там, ну, то есть это прям уже это я источник всего сущего, это, это уже вот этот, а еще он не последний. вот. Но поэтому, когда мы говорим вот уже о будхиальном теле, то мы приближаемся к следующему и уже эти, эти, эти что ли как сказать то то состояние в котором находится человек когда у него все оболочки развиты атмическое тело присутствует он понимает у него ответственность за все происходящее он понимает что это не, не ну ничего плохого в этом нету просто это, это это так устроено так устроены мы так устроен мир мы берем ответственность мы получаем право Решать, как мы будем жить, какой мир будет вокруг нас разворачиваться. Не берем ответственность, не получаем право решать. Не получаем право решать, ну ладно, окей, можно перейти на шестую оболочку, будхическую, будхиальную, и пытаться здесь просто вот встраиваться в потоки, находить более благоприятный поток из имеющихся. Еще раз повторю, открытие, раскрытие, прочистка, Шестого тела, будхиальные оболочки, интуитивные оболочки, моментально приближает состояние вот, «я источник всего происходящего», повышает уровень ответственности, но и уровень возможностей ваших управлять вашей жизнью. И наступает такой момент, люди, которые начинают интуицию раскрывать, для того, чтобы там как бы как лучше поступить. И через какое-то время, а уже непонятно, я это, это, это прочувствовал, что так надо делать, или я сделал так, что это надо делать, и это было полезно. Вот эта грань очень быстро стирается, начинает стираться. То есть поля находятся близко, рядом. А, вот. Это, что касается самое, наверное, главное, то есть, чтобы не размусоливать, да, по сегодняшней нашей оболочке. Соответственно, предлагаю перейти к практике. Если есть какие-то насущные вопросы, задавайте. Если все понятно, то переходим к практике. Начинаем с тела. Спокойный вдох, спокойный выдох, расслабились, внимание направили на тело. Я надеюсь, этот навык у вас нарабатывается потихонечку. И в следующий раз мы снова его закрепим. Да, просмотрели своего тела от макушечки до стоп. Если это показывать руками, почувствовали голову, волосы, как там у нас мозги, что там почувствовали лицо, глаза, прям вот внимание переносим, просматривая себя изнутри и снаружи. И по-хозяйски с любовью вкладываемся в ощущение, что тело любимое, тело простроенное, здоровое, молодое, красивое, энергетичное. Если где-то что-то э, выглядит темненьким или внимание тяжело, не получается в какой-то участке посмотреть просто такой спокой, спокойно и прям туда так. Тут тоже все хорошо. То есть, если вдруг не получается как бы увидеть внутренним взором, да, то проецируете, создаете образ, что тут тоже все хорошо, в Богдате все спокойно. И вот так вот не спеша просматриваем ощущения своего тела, любим свое тело, благодарим его, потому что Пока живо тело, мы живы в этой реальности находимся. И можем еще что-то полезное, хорошее сделать, понять. Без тела все остальное уже. Поэтому просмотрели, прочувствовали, создали ощущение физической оболочки. Упругой, здоровой, молодой, красивой. Прям можно там прям навязать. Вот Если есть какие-то зоны, которые беспокоят, так, здесь тоже все в порядке. Так, желчный пузырь, ты у меня там красавчик, так, печень молодая, красивая, упругая, здоровая, там, я не знаю, там, женские, мужские органы, там, туда направили, сосуды, связочки, суставчики, все просмотрели, все полюбили. Не экономим, любим себя. А воздастся с торицей, дорогие мои. Практика элементарная воздается с Тело очень благодарное, когда мы обращаем на него внимание, когда мы в него вкладываемся. Хорошо. Переходим. Следующая оболочка – свечение вокруг тела, да, наше эфирное тело. То, из чего физическое создано. Вот это свечение визуализируем. Проверяем, везде ли она ровненькая. ну вот такими прям, как много-много лучиков таких вот вокруг тела. Вот такое прям везде-везде вокруг, чтобы ровненькое, спокойное свечение. Можно представить, что вокруг свет, сделать вдох, а на выдохе поле развернуть а, вот это вот эфирное тело, напитать светом и любовью. Вдох и выдохом напитали. Тоже просмотрите, что везде все. Не забывайте про спину, затылок, спина, копчик, крестет. Там везде-везде, чтобы со спиной тоже свечение а, этой оболочки. Помните, да, это чувственность. Это, в общем, много полезного всего есть в этом поле, то, что открывается. Ну и попутно профилактику от всякой сезонной простуды делаем, да, как бы ерунды вот этой всей. Поддерживаем, подпитываем свой иммунитет. Я надеюсь успели. Переходим следующая оболочка. Это у нас астральное тело, да? Это оно побольше, такое немножко похоже на яичко. Плюс-минус проверьте, насколько ровненькая оболочка. Перенесли внимание, наполнили светом. Свет можно сверху пустить, можно от матушки Земли, можно сердце свое разжечь любовью. Наполняем. Эту оболочку выравниваем, вычищаем. Еще раз повторю, практика, навык периодически, регулярно обращать внимание на себя, на свое тело, на свои оболочки, да, потихоньку нарабатывает навык и гармонизирует, выравнивает состояние, то есть устойчивость повышается. Заодно, поскольку астрал, астральное тело с телом сновидения связано, да, можно еще тело сновидения подвычистить, ну как бы туда же подвязали. Дальше мысленным взором переходим следующая оболочка ментальное тело. Проверьте за неделю, кто прошлый раз с нами это делал, за неделю что произошло. Если вдруг обнаружили, что это поле за как бы это замусорилось, да не убиваемся, ничего, просто вычищаем, такой генеральная уборочка. Опять же, потоками воды, чистоты, любви. Так выровняли, успокоили там все метания. такую всю прям погладили, вычистили, убрали все лишнее, там растворили. Почистили, навели в порядок в ментале. Делаем это уже быстрее, потому что мы это уже с вами делали. Переходим на следующую оболочку, та, которой мы работали с вами в прошлый раз. Да, Это наше а, тело а, казуальное, тело кармическое, тело причины, состояние причины. Входим в состояние причины. Причинно-следственные связи, да, что а, а, все происходит, намерение все происходит наилучшим образом. Если я где-то что-то, ну, вот ошибся, сделал не так, самое лучшее это разобраться с этим, взять за это ответственность и навести порядок. А, если можете сделать запрос, есть ли какие-то критические, какие-то проблемные зоны, куда надо вложиться, дополнительно э, вычистить, да, уже уже что-то сформировавшееся, потому что нельзя человеку, там, ни болячку, ни проблему просто так припаять. Она, она ну, формируется, и в том числе какими-то, ну, если человек где-то подставляется, где-то ошибается, где-то что-то, какие-то нарушения делает, на основании этих нарушений уже начинает как бы вот эта оболочка в каких-то местах истончаться, и туда уже а, может что-то проникать. Поэтому сейчас мы обратный процесс запускаем, да, мы восстанавливаем свою оболочку и а, вычищаем, убираем а, те какие-то зародыши, каких-то проблем, если вдруг они а, где-то обнаружились. Вычищаем, наводим порядок. Могу только сказать, как человек с большим очень опытом, в том числе целительским, самое лучшее убрать на уровне причины, да, причины проблем, причины заболеваний, причины сложности в отношениях, и потом просто пошел суслик домой и никого не встретил. То есть автоматически просто не перестают в будущем, просматриваться проблемы, которые могли бы появиться, если не вычистить эту оболочку. Поэтому любим себя за то, что мы с вами сейчас делаем. И, наконец, переходим к теме нашего сегодняшнего занятия, будхиальному телу, телу, телу, телу интуиции, телу чувств, высшего я, извините, высшего разума, высшего сознания. Перешли, это пока как бы для вас новая реальность, обживитесь с ней, почувствуйте, такое опять расширение, да, вот как бы что-то новое открылось, смотрим, что здесь происходит, какие образы, цвета, ощущения. Как правило, ну вот по моему опыту, как правило, здесь все-таки почище, гораздо полегче, чем в ментальном, в ментальном, да, в четвертой оболочке. Другой вопрос, что многие люди сюда просто перестают добираться. Это такое, как космос, как это, высоко в горах. Хорошо, но никого нет. Поэтому то, что вы уже сюда добрались, берем с полки пирожок. И э, смотрим, да, ровное, но неровное, гармоничное. Может быть, там все здоровское, и вы просто туда добрались, наслаждаетесь, Вы можете сейчас выстраивать вот этот свой интуитивно-чувственный поток поток знания, поток видения, предвидения. Интуиция состоит из разных каналов, разных проявлений, по-разному работает. Вообще это такой серьезный большой механизм. Так же, как и у нас есть слух, обоняние, осязание, там, зрение, да, вкус. Точно так же и у нашего высшего разума тоже разные инструменты для того, чтобы провидеть, чтобы чувствовать, чтобы вот ощущать. Налево пойдешь, направо пойдешь, прямо пойдешь. Знаете, у меня даже как будто бы вот, ну, а, пишите, если ошибаюсь, но вот ощущение, что даже не столько здесь нужно какой-то порядок наводить, сколько реально просто а, побыть, побыть, прижиться в этом поле. И почувствовать, что это не что-то такое, за не бином ньютона, не что-то запредельное. Это реально, это одна из наших функций, одна из наших оболочек. Это то, что нам дано по праву рождения, почему бы этим не пользоваться. Позволение себе, да, что как бы это, это, это, это ментал, это разум, это все адекватно реальности абсолютно. Можете просмотреть, если у вас есть какая-то, а, вот, потому что мы сейчас находимся в этом поле, в потоке, да, этого, этой оболочки, а если у вас есть какая-то задача, которую вы не знаете, как лучше решить, а, попробуйте сейчас а, просмотреть, почувствовать, услышать, ощутить, как лучше сделать, в какую сторону лучше идти. Самое ценное, когда приходит что-то, что... что а, как это сказать? Вот не то, что прямо уже в голове, на уровне ментала уже накручено, да, можно так, а можно так, можно так. Еще раз, да, это гораздо более ограниченный инструмент, чем тот, который мы сейчас с вами осваиваем. А, могут приходить образы или ответы, или ощущения, о, надо делать вот так. Да, может быть, странно, может быть, я не знаю, я не могу объяснить, а, почему и так, но... Найдите то решение сейчас, которое для вас будет оптимальным. Если опасаетесь, выберите такую ситуацию, которая для вас ну, не вопрос жизни и смерти, да, где вы не боитесь экспериментировать, где вы себе разрешите экспериментировать. Находим ответ, решение. Оно как будто сверху приходит, да, но это сверху, это в общем от, от нас же самих. А дальше уже вопрос, насколько мы простроены, это может приходить от высших сил, но у нас и у самих есть много нашего собственного, там наше высшее «я» может приходить оттуда. Весь мой жизненный опыт говорит о том, что когда я слушаю то, что мне приходит в этом состоянии, все хорошо. Когда я начинаю умничать на уровне ментала, потом я понимаю, да, надо было делать так, как чувствовала, так как, так, как приходила, так, как видела. Практика, тренировка, она позволяет просто осваивать это пространство. Еще раз, да, если это пространство мало обжитое или не обжитое, оно выглядит таким чем-то, ну вот, сложным, непонятным. Когда вы начинаете туда ходить регулярно, это тренировка, Практика, в какой-то момент ну, это просто становится нормальным. Дальше уже выбор. У меня большая-большая копилка случаев, когда я послушала свою высшую, свой высший разум, свою интуицию. Много-много случаев, когда не послушала. Вот. Ну и есть статистика, да, что лучше слушать. Но поумничать хочется, и иногда все равно. даже зная, как надо делать. Но вклю... То есть это, это, это навык. и Причем сколько бы раз вы не сделали по потоку, по ощущению, каждый раз придется выбирать заново, как поступать, на что опираться, на ментал четвертой оболочки да, или на ментал шестой. Как будто они конфликт, дорогие мои, это искусственный конфликт, это искусственная вилка, внедренная для управления человеком, что если вы пользуетесь интуитивно-чувственным каналом, вы уже какой-то не такой уже, я не знаю, там, на должность вас уже опасно, еще что-то, вот. А, кстати, это привело к тому, что сейчас действительно а, можно наблюдать такой феномен, что либо человек выбирает жить в ментале, он такой только структурированный, только все с доказательствами, только все то логические длинные цепочки, либо человек уваливает в чувственное восприятие, он такой, -у -у, такой, знаете, про тарелочки, такой... Я так, «Я так чувствую, я так ощущаю, мне так вот так пришло». Как бы а, а, объясни хоть что-то, ты можешь объяснить? Ну, хорошо, пришло тебе так, что с этим делать? Какие могут быть результаты? А, вот часто люди не могут этого сделать вообще. Это просто потому, что связь, это как связь между полушариями, да, правая и левая. Вот, а, она искусственно разделяется сейчас, потому что пользоваться, и это как раз атмическое тело, следующая наша тема, да, одновременно и тем и другим. Логически уметь точно объяснить, что вы почувствовали, и почувствовать то, что для вас действительно важно, взять эту информацию и декодировать ее, декодировать ее из вот этого вот поточного высшего я, донести его до событийного я, чтобы наш ментал, наша событийная вот эта личность разумная, да, разумная, что сказал, о, окей, я понял, что делать, я пошел. То есть понимаете, не надо конфликта, не надо вот этот конфликт, он нам не нужен. Это глупо, это как правая рука с левой рукой там, да? Я круче, нет, я круче, ну нет, я нет, я круче, а ну две руки, они нам нужны обе. Зачем? Кто круче? Никто не круче. Они вообще в логике одинаковые, хотя у большинства людей правая и левая половина разные, руки тоже немножко разные. Дорогие мои, чувствовать абсолютно нормально. Еще раз повторю, тренировки нужны только для... Я имею в виду чувствовать да, ясновидение, яснослышание, яснознание ясно, и так далее, ясно ощущение. Можно долго тренироваться, можно меньше тренироваться, если вы позволяете себе войти в это состояние, научитесь и, и в, это, в это поле входить, в это состояние входить, в нем находиться. Ну, дальше, да, это имеет смысл проверять с реальностью. На чем угодно. На чем угодно. Можете себе просто придумать, какой транспорт придет, какой человек первый встретится, как вас там, я не знаю, там дома с чем встретит. Там, ну и так далее. То есть это можно с самим собой играть на любую совершенно тему. Так, вот все это время, пока я говорила. Мы с вами находились вот в этой оболочке. Я надеюсь, что вы там удерживались, да, как бы получилось находиться в этом поле. И, возможно, вы обратили внимание, что здесь трудно думать так, как мы привыкли. То есть это вот линейное последовательное думанье здесь затруднено. Здесь такое как бы, ну, вот это самое безмыслие. Да, мы, вот привет Будде, привет просветлению, вот этому практике остановки сознания – если вы выходите в эту оболочку и в ней находитесь, оно практически автоматом наступает. Я, может быть, вам даже мешаю своими тут ляляками. Вот. Но в следующий раз вы можете это сделать самостоятельно. Я думаю, что вполне достаточно. Вот. Ну еще раз сказать, что это моя оболочка, это часть моего ресурса, моего поля. Да, и почему бы мне, вот оно у нас нарисовано, дальше я сегодня не рисовала, и почему бы, собственно говоря, мне а, не, не использовать те возможности, которые эта оболочка мне предоставляет. То есть, опять же, да, такое позволение себе здесь находиться, пользоваться этим полноценно, да, как бы прижиться, приживаться здесь. Это все через выбор, через решение, через «хочу». Дальше еще раз визуализировали границы, она уже может быть достаточно большим, границы, посмотрели, куда у вас вообще все это дело уходит, светится, не светится, ровненько, неровненько, я думаю, что все хорошо, и дальше начинаем себя возвращать, как бы сохраняя чтобы все, что мы сегодня сделали, там, наполнили, выгладили, там, да, все наши тела, возвращаемся вниманием обратно, там, с шестого, пятая оболочка, а, да, как бы наше казуальное тело, причинно-следственное, кармическое Дальше переходим на ментальное. Проверили, что там у нас на чердаке ментала. Там полегче стало? Проветрился? Должен проветриться был, пока мы там с вами на шестом уровне были. Дальше мы с вами астрал, да, как бы наше, наше желание, страсти, чувства, стремления. Наша эфирная оболочка. Вот мы уже близко к телу при приблизились, да. И физическое тело. Осознали себя, прочувствовали, проверили, что изменилось. Должно измениться. Если получится написать, что именно, буду очень вам благодарна в состоянии в восприятия, в ощущении себя, да, реальности, если какие-то изменения. Вот. Возможно, удастся обнаружить изменения в жизни. Вот вроде бы мы совсем простую вещь с вами сделали. Это только кажется, дорогие мои, это только кажется. Потому что где внимание, там работа. Вы сегодня еще раз прошли по всем телам, которые мы уже с вами обсуждали, да, и дошли до будхиального тела, прочувствовали, наполнили его, побыли там, контакт улучшили по сравнению с тем, что было. Это обязательно должно проявиться в реальности. Собственно говоря, для этого, собственно, все это мы с вами и делаем. Для того, чтобы в жизни это было интереснее, лучше, легче, проще что-то делать. Попробуйте спросить у себя, что и как поступать, ну, в жизни попрактиковать это, да, и посмотреть, как это работает. Вот, дорогие мои, в следующий раз у нас атмическое тело, да, тело высшее выше с нашей сути, очень интересная штука, потому что... Сюда еще меньше людей добирается, чем до, до третьего уровня ментала, до будхиального тела, до будхиальной оболочки. Там ждут нас очень интересные ресурсы и возможности. Так что жду вас следующий вторник на связи. С вами была Людмила Осипова. Всего-всего самого лучшего. Пока-пока.